Все, я снимаю, ты открываешь Арахисовая паста да. С черным шоколадом Ну цвет, конечно, ужасный Ну давай ты ее помазюкаешь и попробуешь конечно. О, Ого, она такая Тугая? Да, тут даже эти ну, есть Она там калорий в ней просто ай яй в ней эти есть Есть, кстати, отдельно там для качков С протеином С, есть. с протеином, да. А, я думаю, она будет пожить Она такая Мазюкай, мазюкай Ну и что, и что? Неплохо, какая. Рад... Вкус... Вот чувствуется каррикис. Да? Ну по вкусу классно? Да, неплохо. Ну вот такая вот паста. Том. Ссылочку на магазинчика в комментарии, смотрите. Хорошо.